Это видео будет полезно для тех, кто задумался о создании канала, о его монетизации, либо владельцам молодых каналов, у которого есть канал, но нет прибыли. Пока графические дизайнеры рисуют, давайте делать на них деньги. Ниша для получения прибыли, графика и дизайн. Работы в программе Adobe, работы в Photoshop, работы в программе Illustrator, как сделать работу на продажу, как заработать на дизайне, советы для новичков в дизайне, как выбрать профессию и научиться дизайну, как найти работу дизайнеру. Давайте проверим. Графика и дизайн очень прибыльная и перспективная ниша, а правильный выбор ниши дает вам гарантию популярности канала и получения ежедневного дохода.